Сердце от боли сжалось. Хочешь, мучителей прокляну, Им за туплю кинжалы. Кабы смогла твою боль унять, Всю забрала тогда бы. Только причувствую у меня. Чувствую рядом бабы. Снился мне ночью девятый вал, Страшная непогода, видела, как ты держал штурвал и уходил под воду. Чувствую, Выброшенный волной плачешь под бао-бабом. Выжил один ты, но все равно чувствую, рядом бабы. Вот чувствую, рядом бабы. Бабы, бабы, бабы. Вот такое, господи, Чувствую Рядом бабы